С 28 по 30 апреля в Казани состоялась первая и масштабная международная неделя моды «Волга Fashion Week. В течение трех дней у казанцев была возможность пообщаться со звездами, известными модельерами и начинающими дизайнерами, поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции о тенденциях в моде Востока и сезона весна лета 2017. Сегодня 30 дизайнеров будет презентовать свои коллекции одежды. Половина из них это персональные показы, то есть это коммерческие коллекции, которые уже успешно продают свой бренд. И половина это. Это молодые начинающие модельеры одежды. В числе гостей Волга Fashion Week были представлены продюсеры и теоретики в сфере моды, организаторы модных показов, художники, редакторы фэшн зданий Мы выбираем одного из дизайнеров, представленных, которому дарим грант на абсолютно бесплатное участие в нашем проекте в Москве, после которого он получит нужные контакты и именитых личностей, естественно, пресс-поддержку хорошую и в том числе и партнеров, которые смогут помочь ему в реализации своих идей и в масштабировании бизнеса. «Волга Fashion Week стала богатой на новые имена и открытия в области фэшн, ведь в этот день презентовать свои коллекции решили не только дизайнеры из Казани, но и всего по Лужье. Около шести лет моему бренду, ну, грубо говоря, бренду, да, то есть, но именно эту линейку я начала создавать, наверное, около двух лет назад. Мне захотелось чего-то необычного, то есть, потому что надоели очень аксессуары серые, невзрачные, Обычные, стандартные, и захотелось как-то уйти от этого. Мы используем только натуральные ткани, которые сотканы вручную по тем традициям, которые э, из, из года в год, из века в век передаются. Нити они сначала э, изготавливаются, потом складываются в небольшие пучки и окрашиваются. И после того уже, как открашенные нити э, готовы к использованию, они вот превращаются вот в такое полотно. Хедлайнером вечера стало представление коллекции Алиса Гагарина и Гостин шал. Дефиле больше напоминало театрализованное представление из глубины подиума выплывали сказочные женщины-птицы в золотых перьях. Неделя моды Волга Хэшнвык – это весомый фестивальный бренд, способный своими ресурсами отречить новые имена на модной арене России. Дана Шилова, Леонар Довлетяров, Универньюз.